Всем привет! Это очередное видео об устройстве подвески автомобилей марки Land Rover. И сегодня я расскажу, как устроена подвеска Range Rover в 322-м кузове. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк под видео. Погнали! Задняя подвеска Range Rover многорычажная на двойных поперечных рычагах и состоит она из двух верхних поперечных рычагов, двух нижних поперечных рычагов, кулаков со ступичными подшипниками, двух амортизаторов, баллонов тяг схождения и стабилизатора поперечной устойчивости. Задняя подвеска Range Rover достаточно надежная, но на большом пробеге может преподнести сюрпризы. Такие как люфт плавающих сайлентблоков задних кулаков, люфт задних ступичных подшипников и люфт стойки стабилизатора. Задние амортизаторы и задние пневобаллоны также надежны и их ресурс больше 100 тысяч километров. С учетом того, что вы правильно эксплуатируете автомобиль и вовремя делаете ТО. Также на большом пробеге на автомобилях с задним дифференциалом с блокировкой бывают проблемы с мотором, блокировки этого дифференциала. И когда он выходит из строя, машина падает в ограничение, а подвеска опускается в нижнее положение. И для устранения этой проблемы необходимо заменить мотор. Но перед тем, как менять мотор, необходимо проверить его электропроводку. Потому что проблема может быть в ней. И, возможно, необходимо просто ее починить. И проблема уйдет. Передняя подвеска Range Rover это вариация подвески Макферсон, Супер Макферсон состоит она из двух амортизационных стоек с пневмобаллонами, двух поворотных кулаков с ступичными подшипниками, двух нижних поперечных рычагов, двух нижних косых рычагов, рулевой рейки с тягами и наконечниками, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Передняя подвеска Range Rover также надежна, но на большом пробеге появляются проблемы с сайлентблоками косых рычагов. Они начинают люфтить и стучать. При большом пробеге появляются люфты передних ступичных подшипников. Они начинают люфтить и гудеть. При жесткой эксплуатации автомобиля по бездорожью разбиваются рулевые тяги и наконечники, как и у всех. Также на большом пробеге может начать течь рулевая рейка и обычно через верхний сальник. Также в передней подвеске могут начать стучать стойки переднего стабилизатора. Но если вы не будете убивать на бездорожье ваш рейндж то они прослужат достаточно долго. Втулки переднего стабилизатора на рейндж в 322 кузове меняются в сборе с самим стабилизатором. Поэтому если они износились, вам не повезло, придется менять узел в сборе. А это не дешево. Но если его доработать и немного заняться колхозом, то сюда можно будет поставить втулки от бронированной версии автомобиля, а не менять стабилизатор целиком. А еще в передней подвеске очень редко, но все же случается, что на жестком бездорожье при жесточайшей эксплуатации Range Rover выворачивает в обратную сторону датчик положения кузова. При этом машина не понимает, в каком положении находится высота подвески, и машина падает в аварию. При этом подвеска падает в нижнее положение. Либо вся, либо переднюю часть. Вот досада. И в таком случае обычная переустановка датчика решает эту проблему, и подвеска снова начинает работать исправно. Также при работе с передней подвеской Range Rover есть одна неприятная особенность. Особенно она касается тех работ, которые связаны с заменой ступичного подшипника, либо пыльников шруса, либо самого шруса. Когда с передней подвеской долгое время не проводились никакие ремонты, то возникают проблемы со снятием шрусов. Потому что он намертво закисает в шлицевых соединениях. И извлечь его оттуда это большая проблема. Поэтому периодически приходится снимать весь поворотный кулак в сборе. И уже в условиях верстака и тисков приходится вышибать этот шрус. И разъединять его с поворотным кулаком. Иногда такая процедура занимает более двух часов, что... Увеличивает время ремонта и стоимость самого ремонта. И снова, на большом пробеге на Range Rover бывают проблемы с ресивером дневной подвески. Он начинает ржаветь и пропускать воздух. И этому уже явно не здоровится. Другие видео об устройстве подвески автомобилей марки Land Rover либо уже доступны, либо скоро будут доступны по ссылке в описании на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!